Так, ребят, в этом видео показываю вам отельный комплекс шаром плаза и шарм Resort 4 звезды. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой объективной информации. Погнали! Так, заходим в наш пол. Ну что, холл выглядит ничего, но видно все такое, конечно, не ну, требует реновации. Короче, сразу у нас находится ресепшен, там где туристы регистрируют свое проживание. Вот он так выглядит, а слева у нас. По-моему, находится бар. Да, даже чувствуется запах уже немножко возраста. Смотрите, как это все по-чудному выглядит. Такое красное. И вон наш бар. Ладно, пойдем пройдемся по территории. Посмотрим, что тут у нас с номерами. Так, ребят, вышли мы на территорию. Сильно долго гулять не будем, много не покажу. В принципе, все видно сразу сходу. Все требует реальной реновации. Ну, может быть, некоторая мебель чуть-чуть более-менее выглядит. но ну, а в основном все, конечно, ребят, ну вообще как бы очень-очень все в стареньком состоянии. Посмотрите вот на это. Ну, ладно, такое частенько где-то встречается кстати сейчас вам показываю бассейн смотрите Ну, уютно тут ребят ветер не дует вот большой плюс единственное что ветер не дует все остальное видно что ну такое конечно в ссср типа такого ну вот такая мебель вот зеленая красивая территория опять за зеленью ухаживают то есть с другой стороны, смотрите, вон газончики бедненькие, бедненькие, редкие газончики, а вот деревья красивые. Так, и вот, кстати, тут поближе видно шезлонги. Шезлонги, ну, тоже старенькие, ну ничего, шезлонги еще более-менее, полотенечки уже выгоревшие немножко. Ну и это, в принципе, ребят, ничего Это еще ничего, как бы, я же говорю Есть тут в отеле гораздо такие серьезные Гораздо серьезные моменты, которые я вам дальше расскажу Я расскажу, в принципе, как бы, за что там плюс Один тут плюс, я за него расскажу Ну и за жирный, прижирнющий минус я тоже дальше расскажу в этом видео В общем, пойдемте дальше по территории покажу вам номер, и тогда уже в самом конце, ребят, я вам подобью уже итоги, что я вам могу сказать по этому отельному комплексу, который состоит из двух отелей. Четыре звезды и пять звезд. Так, думал, тут какая-то панорама у нас будет, а у нас тут только такая вот колонка, обитая. Так, это у нас Junior Suite, это ванная. Значит, ну, в принципе у нас чистый. Есть минимум косметики, нового образца, чистый унитаз и ванна. И душ. Все более-менее нормальное. И, ребята, сам номер. Так, у нас здесь две раздельные кровати. Слева плазма, столик, кресло и вид. Прямой вид на море, правда, немножко видим крыши других номеров. Но просторный балкон, древние деревянные стулья и столик. И смотрите, какой вот интерьер, ребят, какие какой наш шкаф, вот как выглядят двери. Я тащусь так ребят это был у нас Junior youth с видом на море и сейчас наверное мы еще одну категорию номера посмотрим это по моему по моему нам стандарт должны показать в общем пойдемте дальше смотреть этот отельный комплекс Так, смотрите ребята вот грандиозная штука я не знаю она работает или не работает но здесь есть вот специальное устройство для того чтобы в бассейн люди с инвалидностью могли попасть и поплавать я не знаю работает этот эта штука может быть дальше спрошу у кого-то но это я впервые вижу во всех отелях шарм я еще такого не встречал я очень удивлен ребят так ребят еще раз вам показываю ну ресторан главный ресторан отеля отельного комплекса шарм Плаза 5 звезд и шарм разор 4 звезды Вот мы вышли опять из холла отеля отельного комплекса вернее сейчас идем по территории отеля чтобы посмотреть номера категории стандарт ну тогда давайте я вам чуть-чуть покажу эту территорию по которой мы идем так получается вот здесь в этой части все в принципе относительно красиво но чувствуется ветерок то есть туда если мы заходили на территорию там где пятерка то там ветер, ветер вообще не чувствовался ну так вот территория сделана. а здесь чуть-чуть чувствуется ветерок но опять тут что мы максимум что мы пройдемся здесь в принципе то особой инф... инфраструктуры то нет у отеля вся инфраструктура основная там находится за ресепшеном перед морем ну, а мы э, подошли, получается, к корпусу 7. Это еще считается Шарм Плаза. Так, ребята, показываю вам номер, вернее, санузел в номере категории стандарт. Новый фен, чистый умывальник, чистый туалет и небольшая кабинет душевая. Значит, в принципе а, чистое все. Ну, полотенчики да. тоже белые и чистые. Так, и дальше вот сам в принципе номер. Две кровати. Большие, но односпальные. И, кстати, именно в этом номере, что нам показали, в нем нету балкона. Есть вот такая плазма. И вот такой вот мини-бар. Ну, вернее, как холодильник здесь. Ребята, вот на пляж отеля Шарм Плаза. Смотрите, как он выглядит. В принципе, такой вот просторный. Видите, шезлонгов, зонтиков, хватает. В общем, много свободного. Вход с понтона. Понтон очень-очень короткий. Да, такой замечательный, ребят, пляж. С хорошим, нормальным коралловым рифом. Да, он чуть-чуть по красоте выступает отелю Риф Оазис Blue Bay тот который расположен возле него но это хороший риф ребят а вот отель так запустил себя ладно давайте вам покажу как выглядит э, пляж с водички и что у нас есть под водой какой коралловый риф у отеля шарм плаза 5 звезд и отеля шарм resort 4 звезды так, ребят, это небольшой фрагмент подводного мира этого отельного комплекса, но полный обзор рифа отельного комплекса Шарм Плаза будет в отдельном видео. Я проплыл почти полностью пляжную линию этого комплекса. В общем, в отдельном видео вы обязательно увидите, какие здесь есть красивые кораллы, каких я видел рыбок, все это будет в отдельном видео. Так что обязательно подписывайтесь на канал и ждите выхода нового видео. Ну что, ребят, посмотрели мы этот комплекс. Значит, номер номера смотрели мы только именно, которые относятся к пятерке. Вроде бы девятый корпус, который относится к четверке, там что-то реинновация была. Не знаю, если что, напишите это в комментариях, если вы там жили в девятом корпусе. Но что могу сказать по отелю? Ребят, просто заходишь, вот, приступаешь к ресепшен, и там запах древности, древнего СССР. Вот, сложно по-другому назвать. Это... это это вот так вот, ребят. Это просто вот так вот. То есть отель в глубокой реновации нуждается. Это его самый слабый такой вот момент у отеля. Поэтому тут как ни крути везде будет чувствоваться вот эта вот старость. Соответственно, из этого вся и сложность в этого отеля Больше я такого как бы чего-то критического сказать не могу. А вот плюс единственный отеля, потрясающий риф. Ребят, я сегодня плавал возле пляжа отеля Шарм Плаза. Вот, видел ската. Вы тоже это можете посмотреть в другом моем видео. В общем, ребят, я не говорю, что с этим отелем делать. Вы напишите в комментариях под этим видео. В общем, на этом все. Пишите, отдыхали вы здесь или не отдыхали, что понравилось, что не понравилось подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока